Всем привет, сейчас мы посмотрим новый ролик Команимейшн Пытка КВ-6. Поехали. Сказал Команимейшн. Привет. Поехали. Так. У нас здесь что? Пытка? Кто-то мимо ездит все время. Пытают Клима Ворошилова шестого. Кто такой? Приехал кто-то. Ух ты. Такой. Что? Его цепями а? все сковали. Что? Что-то на голове у меня. Вспоминаю. А, вот. Его утопили. И про него мы больше ничего не слышали. Ага, его подобрала какая-то подлодка. И, видимо, вражеская подлодка. Подводка. Подожди. А потом из подлодки его выгрузили на какой-то... Самолет. Или, возможно, даже дирижабль. Поставили на голову какую-то штуку. Может быть, они хотят высосать его воспоминания? Чтобы на все планы. О, видишь, немцы. Немцы Немцы, немцы, шпалы, шпалы Это такой прям шпион детектив, да? Похоже да. на детектива Агент 007 Запускай А, дедочек не хочет запускать особо? Так они, наверное, на что хотят? Роратор разузнать все А, мне кажется, они хотят А, все воспоминания Да, посмотреть. воспоминания, что я говорю ну, Мы своих. Может угу. там взбесился помнишь? Ну он еще монстр еще тот. Блин, я думала, ну, он погиб вообще. Улыбается, все-таки радостные, кроме деда. поляки он, он сейчас и прочитать текст может быть вот так как он спасал тогда из шахты помнишь там mm -hmm. много было захвата шахты шахта была сама доль дол долгая мучительная линейка ну они в итоге захватили все а так это все это немцы воспринимали да ты что только понял они пытаются его воспоминания извлечь еще и пытает его О. он же обезумел Вот как раз получается. С радостью то мы знаем, что случилось. Mm -hmm. В Лоберин смерть смерти он попал. А немецкий там? Конечно. Ну, как, немецкий? И на, на как сказать, услужение у Левиафана. они все немцы услужение на Левиафа. Ну, да, да. Подбитый такой ездит, все уже плачут просто. Лоботомия. А смотри, говорю гораздо больше его. Ну да, я думал, рата, думаю, рата такой не особо. Не, такой. Нет, он не мелкий. Он типа длинный, такой, оказывается, он. он большой. Ничего себе! Он сам мог освободиться из цепей. Как так-то? А, они прям не обратили внимание. Потому что нет. Посмотрели, и все. Жесть. О. А, что ты ему сделаешь? Уже, кажется, ничего не сделаешь. очень обратно? А, он решил их. Брал возгон. Да. Таранить. Ну, видимо, патрон снаряды же, наверное, не извлекли из него. Я предполагаю. Не успеет. Ему даже снарядов не надо. Просто включи и все. Вот жестко масло, плюс все вытекло, бензин. У нас. Ты мне явно кто-то есть Опа Типа открой, спаси меня Тут видимо всякие заключенные Ну не убивай Кто там? Кто-то знакомый Видишь, он сразу в нормальный режим перешел Это ж я, старичок-сварщик Парень работящий. Так он как ремонтник больше. У меня сварочный щиток. Просто, чтобы опилки металлические в лицо не летели. Так, может, стоило еще поискать? Может, там кроме него еще кто-то был? Угу. Там арсенал есть. Прикольно. Можем пушками вооружиться. Да, получается... Давай, конечно. Давай, пробивай. Кавышка. Так у меня еще... Чем... Вот смотри, получается, как раз они с него снаряды извлекли. Сейчас они нормально затарятся и будут с базой валить. Слушай, я, я подумала... Его же, смотри, показывали из-под лодки, подобрали кто-то сверху Значит, они где-то на самолете, наверное, или на дирижабле А как они с него сбегут? Прыгнут? вниз, да Или они, может быть, и не угодят Может, они пилотов вырубят, и такие сами порулят Ну, они опустят его И там уже вылезут, и дальше поедет все По шахтам поедет снова Захватывается А мне кажется, он вернется назад к своим И скажет, что я хороший, я исправился, я уже не буду психом Короче, и пишите ваши варианты разбития событий